всем привет вы на канале как заработать в интернете и в этом видео я вам покажу как можно зарабатывать деньги без вложений на пассиве практически ничего не делает есть вот такой вот замечательный сайт ltc авто майнинг здесь вам за регистрацию дают 100 вхс мощности также есть сайт trx mining farm здесь вам также за регистрацию дают 100 вхс мощности и если вы досмотрите это видео до конца, я вам расскажу, как вы сможете принять участие в розыгрыше на 100 долларов и принять еще участие в раздаче 10 долларов от такого приложения, как Speksy. Итак, давайте сейчас покажу, что эти майнинги, они платят. Вот я перехожу в свой личный кабинет, здесь у меня мощность куплена у меня дали 100 в подарок и 3000 мощности я себе купил но вы можете здесь ничего не покупать просто здесь зарегистрироваться и у вас запустится майнер он будет у вас майнить криптовалюту Litecoin. если вы захотите здесь сделать депозит апгрейд вы нажимаете здесь Speed Up Litecoin Mining, и здесь вы можете сделать инвестицию. Ну, повторюсь еще раз, что данные проекты они платят без вложений. Сейчас я вам это все покажу. И можете здесь выбрать тариф и сделать инвестицию. У меня здесь, например, куплен тариф от 3000 HXS за 30 долларов на 30 дней. Ежедневная прибыль составляет доллар 35. Также, если мы перейдем trx mining farm здесь я ничего не вкладывал я здесь уже вывел 124 трона без вложений если мы посмотрим вот историю здесь вот мне какие-то начисления идут постоянно вот идут идут они и вот здесь я уже работаю на данном сайте 184 дня и вот мои последние выводы вот лайткоин мне пришел Получается, вот дата, видите, первое-двенадцатое, ну то есть сегодня вот TRX, 12 января я вывел потом вот лайткоин я еще выводил, вот лайткоин, вот еще я TRX выводил. В общем, данные майнеры, они себя уже показали, они исправно платят, также на них очень-очень много трафика. Если мы посмотрим по SimilarWeb, TRX майнер вот 3, 6 миллионов посещаемости. Вот вы все видите на своем экране. Если мы посмотрим вот Lightcoin Miner, здесь статистика три миллиона. И также вот есть здесь трафик. Данные майнеры плато распособные, не платят и платят они без вложений. Данные майнеры от одного этого самого администратора. Ну а теперь кто досмотрел видео до конца, смотрите переходите на мой youtube канал либо же я оставлю ссылку на это видео в описании вот смотрите это видео там под видео будет будут ссылки как вы сможете заработать 100 долларов для этого вам нужно будет перейти на следующее видео посмотреть его зарегистрироваться в приложении спекси и когда вы там пройдете регистрацию вам дадут вот такого вот робота стоимостью 10 долларов и вы этого робота сможете каждый день раскачивать. Как его раскачивать? Когда вы всю регистрацию все полностью пройдете, будет все подробно, будет отдельная ссылка. Получить 10 долларов бесплатно. Вы перейдете, попадете на сайт, там будет все подробно расписано. Вы скачиваете приложение, устанавливаете ее. Получаете себе вот такого бесплатного робота. Он стоит 10 долларов, но вам дадут его бесплатно. И каждый день вы сюда заходите, нажимаете кнопку старт, и вам там нужно будет пройти один километр, вот, вот так вот, вам надо будет пройти один километр. Ну, по любому, если вы каждый день ходите, и когда вы это все пройдете, вам нужно будет разгадать там капчу и все. Вы таким образом увеличиваете своего робота. Вот вам здесь прогулка завершена. И вам вот начислено XP награда. Что такое XP, так само все на сайте расписано. И будет подробное видео у меня на канале. Это что касается 10 долларов вы получите. Также вы примете участие в конкурсе на 100 долларов. Вам также нужно будет установить приложение. И в начале февраля, в начале февраля мой коллега проведет розыгрыш на 100 долларов среди всех участников, которые зарегистрируются и получат себе бесплатного робота. Вот такая, друзья, халява в интернете есть, это правда. Я бы это все не говорил, так как я сам проводил розыгрыш на своем канале. И все, все доказательства есть в моем телеграм-канале. Кто принимал участие в розыгрыше, Выиграли 3 человека Но ну из них обратился ко мне 1 человек, я ему отправил 30 долларов Также будут в следующих видео розыгрыш так само на моем канале Буду разыгрывать 10 долларов Кому это все интересно Подписывайтесь на мой канал Подписывайтесь на телеграм канал И следите за новостями Всем вам желаю Хорошего дня И всем пока